Спасибо за понимание. Я иду на прогулку с друзьями в лес. Мины лежащие там с 1942 yes! Девочки, после контрольной... Блин, у меня четверка. Ха-ха, а у меня 5. Тем временем, пацаны. Yes! Я наиграл в КС ку более 3000 часов. Тем временем мое зрение. Yes! 3. Учитель, в классе совсем не холодно. Тем временем школьный градусник. Yes! 3. Блогеры, на меня подписалось за день 20 тысяч. Лола на меня 40 тысяч. Тем временем я. Yes! <плодисменты> Миньпапс, ну-ну-ну-ну. Недовы